Здравствуйте, меня зовут Наталья и я мама пятерых сыновей. Мы живем в Сербии и при наступлении тепла у нас, как и во многих местах, тоже начинается сезон клещей. Люди боятся их как волков и не ходят в лес. Я их понимаю совсем недавно и я тоже жила в бесконечных ограничениях, страхах и сомнениях. Но с тех пор, как мы поселились в своем доме, клещи стали цепляться на нас всех, но очень часто, особенно по весне. И мне пришлось сделать так чтобы это они боялись меня, а не я их. Я изучила много информации, и вот уже несколько лет при виде к клеща я не бегу не к докторам, а спокойно сама их удаляю, что очень экономит мое время и средства. Сейчас вы можете посмотреть недавний эпизод из нашей жизни, как это делается легко и просто. Итак, если у вашего ребенка вдруг... Присосался клещ, или у вас, или вообще у любого животного. но ну, у животного просто выкручиваете, и все. А у ребенка берем, капаем любой неприятной жидкостью. Можно, можно керосинчиком, можно перекисью, можно вот соком от лимона. Или, от, например, в данном случае у нас мандарин дома есть. Сейчас мы его закапаем. Вот ему начинает это делать неприятно, клещу становится. И он начинает поднимать свою задницу кверху. И мы его еще несколько раз добавим этой жидкости, чтобы ему было неприятно. И начинаем крутить против часовой стрелки. Все готово. Зараза это вытащена. Остается... А вот еще один эпизод, пока мы снимали. Вчера видео, сегодня еще один клещ у нас присосался. Кантоша. Антоша, повернись, помешай ручкой. Пока. Привет, надо говорить. Поворачивайся. Поворачивайся туда-обратно. Вот тут вот он сам обнаружил его. Вот мы видим, что здесь в волосах находится клещи. Сейчас мы накапаем на него то, что у нас есть под рукой. Яблочный уксус. Вот такой яблочный уксус натуральный. Так, закрывай глазки, Антоний. Не, не бойся, сейчас мы этого будем уничтожать, жука <скрот> Не больно, не больно, не плачь. Да, не больно же, Антош? Ай, как больно, больно! Да не больно, Антона. Сейчас мы этого. Не надо было. И начинаем крутить. А пошли Я у меня не ай ай ай это такой жук? жук! Папе, ему это жук дать не надать! Покажи, жука, покажи! Покажи, жука, покажи! Покажи! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай, ай, ай, ай, ай. Франц, почему ты меня клеешь? Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, ай, ай. Все. Ой, фальчик! Молодец. Молодец. Молодец. Вот кровососущий удален. Ранка осталась абсолютно без каких-либо его частей. И потом делайте с этим кровососущим, что хотите. Кто-то скажет. А если клещ инфицированный, такие люди должны знать, что слабый организм способен погибнуть даже от простых инфекций, воспалений, гнойников и даже от царапин. Все зависит от загрязненности организма и от способа лечения инфекции. Мой богатый жизненный опыт показал, что здоровый организм способен излечить себя сам при правильной помощи ему. Я надеюсь, что теперь вы перестанете их бояться и сами научитесь их удалять. Легко и просто, что сэкономит вам время, средства и нервы. Если вам было полезно это видео, поставьте мне лайк. Поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях и подписывайтесь на мой канал.